Мастер-класс Эдуардом Хайрульным, руководителем пресс-службы президента Республики Татарстан, начался с приветственных аплодисментов студентов, которые очень ждали этой встречи. Эдуард Хайруллин рассказал о том, как начинала карьера журналиста, какова была его роль на федеральных каналах уже после, когда он стал работать в одной команде с главой Республики Татарстан. Кажется, мне я больше сам хочу узнать, что их беспокоит, что они хотят знать, и что, ну, что волнует будущих журналистов. Насколько они, им интересно это дело, и поэтому тут моё, моя функция скорее узнать, посмотреть в глаза и просто поговорить. В конце встречи студенты поинтересовались у спикера, как попасть на ведущий телеканал и стать выдающимся специалистом. Регина